Добрый день! Вы смотрите видео поздравления, смысл которого в том, чтобы мужчины поздравили женщин всего лишь одним словом. Важное условие – слова не должны повторяться. Если будет повтор или пожелание в несколько слов, мужчина услышит характерный звук и слово необходимо будет заменить. Любви. Здоровье, условно. Переписываем. Здоровье. Любви. И что, ваша любовь? На ней что, все стоит, что ли? Вся планета, вся энергия мира заключена только в одной любви? Конечно, нет. A few moments later. Час. Звучит многообещающе. Что же мы ждем? Внимание. Мейте, могете просто. А какие слова говорили? Огласите весь список, пожалуйста. Весеннего настроения. Я не знаю, что с этим делать. Одно слово? Да. Любви. Сколько можно? Нежности. И на том спасибо. Ну сейчас надо придумать. Что вы говорите? Радость была? Нет. Радость. Умиротворение. Внутреннее. Умиротворение. Я обратился к потокам моего сознания и четко сформулировав вопрос, начал ждать ответа. Терпение. С праздником. Замечательно. Дорогие. Поразительно. Одно? Так точно. Я сейчас подождите. Жду. Вы счастье. <паспорядочный> Лучше и не скажешь. Я, я даже не это. Не переживай. Господи. Давай. Да вы смущаете меня. <связывай> Просто <паспорядочный> <паспорядочный> сказать денег. Иисус Мариосиф. А, все, Денег? Да, Наконец-то! Наконец-то! Любви. Где-то это уже слышал. Душевно-воспоко... Спокойствие. Улыбок. Мне надо вот так сразу сделать? Да! Настроение. Ну хорошо, ну, хорошо. Неотразимости. <звы> Я что-то хотел сказать про любовь, но полностью одним словом про это не сказать. <звы> <звы> Благополучие. Ну-ка, повтори еще разок. <звы> Благополучие. Молодцом! Привет, девчонки! <звы> Добрый день! Только одно слово. Девчонки, я вас поздравляю с таким э, красивым днем. Днем женщин. Самое главное – здоровье. Здоровье, еще раз здоровье. Остановитесь! И мы вас очень любим. Вы лучше всех. Прекрасный тост. Желаю больше денег. Больше детей. Ладно. Да Неплохо. Просто сказать. Ну, типа. Здоровье. Ну, сколько можно? Счастье. Шо? Опять? Блин, я же последний пришел. Нет. Но ну, подсказывайте. Какой хитрый человек. Весны. Молодец. Так держать. На этом все. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни.